Не знаю. Погнали просто рандомные аккорды. Заходит в бар, улитка говорит. Можно виски с колой? Мы не обслуживаем улиток, извини. Я ее за дверь. Проходит дни, недели, месяца. Она приходит снова в этот бар. Надевает свою модную рубаху. И говорит нормально, пошел нахуй.